Нормально, нормально. Ты знаешь, как там кричат? Нормально. Все. Берешь потом. Не берешь, не уберешь. Друзья, всем привет! Всем доброго времени суток! У нас уже вечереет, там баня намечается. Да и мы решили как бане приготовить небольших плюшек. А плюшки у нас будут сегодня такие, как пряники. Пряники будут обычные. Что у нас получится из этого? Не знаю. Ну, я думаю, получится. Интересный вариант. Что для этого у нас понадобится? Главные ингредиенты, это, естественно, мука. Чуть-чуть масла растительного понадобится. Также мед. Вот мы растопили, чтобы он был более жидкий Внутрь мы добавим орехи Разные, у нас тут кедровый фундук Добавим ваниль Французскую корицу, естественно Куда без нее для запаха Добавим чуть лимона И цедру, и прям сам, саму мякоть добавим И добавим немножко соды В принципе, из ингредиентов это все Будем выпекать здесь на, подносе, на подносе вот таком Мы проложили его пергаментом не на нем выпекать, у нас там наш чудо-печка уже разгревается, так что дело за малым, начнем собирать наши все сопутствующие ингредиенты и начнем с орешков и с лимона. Мы измельчим все это в блендере, добавим орешки, вот такую вот часть лимона. Все это добавим вместе, и все миксанём. Вот все пробили и выкладываем все это в нашу емкость. Можете просто одну цедру добавить, как бы как вам нравится. Но мы решили добавить прям с смягчить. Я думаю будет кислинка небольшая. Главное без семечек, чтобы не горчило. Смотрите, чтобы у вас лимон был без семечек. Запах приятный такой лимонный. Мы добавляем 300 грамм меда. Ну, я думаю, это вот 300 грамм будет. Может быть, чуть-чуть побольше. Сейчас мы это все знаем. Чуть-чуть перемешиваем. Добавляем чуть-чуть нашей корицы, так называемой. По-станароде это кассе. Кто не забыл. И также добавляем немножко ванили капель 10. Не экономим. Очень приятная на запах. Она. Опять же все перемешиваем. И, и добавляйте сразу 3 столовые ложки растительного масла. Раз, два, три. ты все это все отлично в однородную массу перемешиваем. Запах, кстати, вообще прекрасный стоит. Мед тепленький у нас, кстати. В эту массу перемешали. И добавляем два стакана муки. Стакан у нас обычный, граненый, 200-граммовый. Один стаканчик. И постепенно вмешиваемся. Один стаканчик вмешали. Мы Добавляем чуть-чуть соды пищевой. Буквально, как говорится, на кончике ножа. 1 шестая часть столовой ложки, даже меньше, одна восьмая. Все это хорошо перемешиваем. Добавляем еще постепенно вторую. второй стакан муки. Главное все делать уверенно, как оператор говорит. Так, ну все, вот что вымешал. Ну нормально, мне кажется. Больше не надо. Тут не как это... нормально, дядя Сереж. для Сереж, нормально, нормально. Ну вот смотрите, что у нас получилось. Такое тесто. Оно очень густое. Мы смазали противень наш маслицы немножко. И будем сейчас формировать наши пряники. Делаем форму произвольную, потому что это все в домашних условиях. Лишнее счищаем. Такие прянички еще получится, нас. Вот шесть штучек мы сделали. Что у нас получится? Сейчас увидим, поставим в духовочку, будем их выпекать. Смотрите, у нас как обычно стоит 200 градусов, не сверх, наша чудо-печка. Формы, смотрите, произвольные, так что домашних условий. Друзья, мы испекли наши пряники. Такие вот замечательные получились. Замечательные, мы их посыпали пудрой. Они даже не, еще не подсохли, еще горячие даже. Ммм. И это у нас кост мочей заварили тебя если бани сейчас будет бомба. М -м -м. очень бомба очень вкусная они еще подсохнут еще смотрите как приятно разломывается вкус корицы лимона присутствует они такие тепленькие еще и реально вкусные печенюшки. не ожидал реально, что получится вкусно но получились миру сладкие и такие нежные так что сейчас завариваем все чай. А кто хочет кофе, после банки попьем. Кому понравился рецепт, пишите обязательно комментарии. Кто первый раз на, на канале, подписывайтесь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки. Пишите, опять же, комментарии, как вы готовите у себя пряники. Какие-то еще варианты мы попробуем, может, тоже приготовить. С вами был Димас, оператор Антон. Вся наша банда Cooks Brothers Hooks. Всем приятного аппетита, здоровья. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.